Привет! Сегодня мы поговорим об информации. Это тоже один из фундаментальных, одно из самых фундаментальных понятий или принципов, которые существуют не только в маркетинге, но и в программировании, и там, в бизнесе, и вообще в большом количестве разнообразных сфер человеческой деятельности. Но дело в том, что никто не понимает, что такое информация вообще. То есть мы поговорим о том, не о том, что такое информация с точки зрения строгого научного определения, а о том, что она заключает в себе для маркетолога, о чем он должен помнить, когда он вообще говорит об информации. Почему для меня это важно? Потому что если бы каждый раз мне платили по рублю, когда я слышу от маркетолога фразу «задача бизнеса» или «задача маркетинга» — донести информацию до клиента, я бы уже точно был долларовым миллионером. Но я уже много лет назад, я не знаю, лет 8 назад, осознал, почувствовал, что эта фраза, она какая-то очень странная и непонятная, и донесение информации до клиента не дает никакого результата. И когда я начал разбираться, почему, я углубился в изучение разнообразных теорий. Ну, Во-первых, общепринятого определения информации не существует. В некоторых науках, например, в кибернетике, это просто базовый элемент самой теории. То есть давайте Представим, что есть информация, и дальше будем что-то с ней делать вот, там, и изучать ее свойства, да, как точка в э, геометрии. То есть там, можно сказать, что точка — это что-то, у чего нет измерений, но по факту это не определение, а всего лишь описание. Вот, э, в большинстве наук а, то же самое. Определение информации — это не определение, а описание. Ну, Где-то дают определение, что информация — это мера неупорядоченности системы, там, мера энтропии меры неопределенности, но с этим определением маркетологу работать тоже не очень удобно. А вот такие фразы говорят о том, что а, большинство не понимают, что такое информация. Вот об этом мы постараемся а, поговорить и разобраться. Представим, что мы находимся в черном безвоздушном пространстве, ну, примерно как я сейчас, если отсюда убрать вот этот текст, и там появляется вот такой вот белый квадрат. Он... Казалось бы, внезапно, если он появляется в черном безвоздушном пространстве, он несет какую-то информацию. Привет, квадрат. А у квадрата есть четыре угла, у него там, белый цвет, и это тоже нам о чем-то может говорить. Но ну, в общем, сколько-то информации в нем есть, да? вот так, навскидку. С другой стороны, если подо мной, передо мной в черном безвоздушном пространстве появился не квадрат, а вот такая более сложная фигура, это невыпуклый многоугольник с вырезанным треугольником в центре. И вместе с этим я понимаю, что это буква, что это буква латинского или кириллического алфавита, что ей соответствует определенный звук, есть слова, которые начинаются с этой буквы, которые содержат и так далее. То есть для меня это достаточно информативный элемент в черном безвоздушном пространстве. Но при этом, если бы в этом черном безвоздушном пространстве появилась не белая буква, а, допустим, вот такая вот а, серая, то она несла бы для меня вроде бы ровно такое же количество информации. Или нет? Вот как понять, а, сколько в а, белой букве в серой букве количества информации для меня, если я ее вижу отдельно саму по себе? Ну, давайте попробуем примерно понять, а, с какой стороны вообще на это смотреть. А, для нас самое главное, и это часть вот этих описательных определений информации, которые существуют, и с моей точки зрения они наиболее практичны и применимы. Информация ⁇ это вообще про различия. То есть информация возникает, когда мы получаем возможность сравнивать какие-то объекты, элементы окружающего мира, какие-то события внутри себя самих. То есть нам нужна возможность каким-то образом их осознавать и сравнивать друг с другом. То есть вот когда мы смотрим на два вот таких объекта, мы понимаем, что угу, здесь есть один круглый объект и другой квадратный объект, они отличаются друг от друга. В этом закодировано какое-то количество информации. И в таком отличии тоже закодировано какое-то количество информации. Ну, один бит на самом деле. И в таком Отличие тоже закодировано какое-то количество информации, потому что мы видим контраст между этими двумя объектами. Но, собственно, существует ли различие между ними само по себе, да, само в себе? Оказывается, нет. То есть по факту, если мы оставим вот такие два объекта наедине друг с другом, они не будут друг от друга отличаться, потому что нет того, кто сравнивает. Вот представим, что это ты, который э, смотрит на экран с двумя объектами, э, побольше и поменьше. Сейчас ты смотришь, на, скорее всего, на какой-то жидкокристаллический дисплей или э, по аналогичной технологии, у которого света исходит изнутри. Это означает, что там где-то есть э, светодиоды, э, которые излучают определенный поток света. И вот этот поток света, который излучает... Эти светодиоды называются носителем сигнала. Экран, меняя каким-то образом цвет пикселя в зависимости от технологии, делает процедуру кодирования, и к нам летит некий поток солнечного света, ну, не солнечного, а поток какого-то сгенерированного света от источника. Да? То есть источником в данном случае является экран, компьютера или смартфона. От него летит закодированный сигнал. Это совокупность разнообразных световых волн, которые попадают к нам на сетчатку. То есть осуществляется передача сигнала в данном случае с помощью потока фотонов, которые имеют определенную частоту. Сигнал попадает к нам внутрь глаза на сетчатку и внутри нашего тела определенным образом, мы будем об этом говорить чуть дальше, в мозгу происходит постепенное декодирование этого сигнала. То есть у нас есть целое большое количество зрительных зон, которые вот отсюда с затылка располагаются и в коре головного мозга вот, приближаются ближе к центральной части головы. И они последовательно из каких-то отдельных цветов наших палочек и колбочек на сетчатке точнее, там, сигналов, которые они передают, они декодируют итоговую, итоговую картинку. ну Можно себе это так представлять. Но в результате мы не просто воспринимаем сигнал в декодированном виде таким, какой он есть. Мы еще обязательным образом внутри себя проводим специальную процедуру интерпретации. То есть, когда мы видим два объекта, мы определенным образом их интерпретируем. Вот в данном случае, если посмотреть на это изображение, то в безвоздушном пространстве мы могли бы это интерпретировать как два объекта разного размера, которые находятся на одинаковом расстоянии от нас. А могли бы это интерпретировать как два объекта одного размера, которые находятся на разном расстоянии. И эта интерпретация зависит именно от того человека, который производит наблюдение. По определению Грегори Бейтсона, это потрясающий ученый-антрополог, я еще буду его неоднократно упоминать в других контекстах, бит uh, информации это отличие которое создает отличие по, по английски вот именно так он это определил a difference that makes a difference то есть uh, мы не воспринимаем uh, информацию uh, во-первых uh, как бы объективно такой какая она есть в реальном мире то есть мы конструируем представление об отличиях объектов друг от друга в своей голове. Мы осуществляем интерпретацию. И получается, что состо... информация может быть передана, если э, внутри нас есть огромное количество разнообразных состояний, которые система может принимать в отклик на различия между объектами внешнего мира. Звучит немного сложно, да? Давай еще раз попробую объяснить. А, то есть есть два объекта. Они друг с другом отличаются. Вот если бы мы были каким-то очень-очень простым э, животным, например, какой-нибудь плоский червь, который может отличать только есть свет, нет света, э, то мы не смогли бы зарегистрировать разницу между этими двумя объектами. Один светлый и другой светлый. Для нас это одно и то же было бы. Но у нас есть настолько большое количество разнообразных внутренних состояний, что мы можем регистрировать в разных наших нейронных сетях, об этом мы поговорим чуть позже отличия разного типа. То есть мы можем регистрировать отличия по размеру, отличия по цвету, отличия по расположенности, дальности объектов друг от друга, по форме и так далее. То есть мы можем воспринять какую-то информацию только в том случае, если наши внутренние состояния позволяют производить эти отличия. Я надеюсь, ты начинаешь понимать, как это увязано с потребителями. То есть может ли потребитель а, осознать там, получить какую-то информацию, если ты до, до этого потребителя эту информацию донес, если у него внутри нет способности к развлечению э, тех отличий, о которых ты говоришь? Наверное, нет. То есть, если человек не знает о том, э, чем одна, там, не знаю, один барабан стиральной машины там, с одним напылением отличается от другого бар стирального барабана другой машины, то то, что ты донес до него информацию об этих отличиях, даже если они действительно важны с точки зрения инженера, техника, который эту стиральную машинку сделал, то для потребителя там не будет никакой информации, это будет шум. Итак, что нам важно помнить и знать про информацию? Что, Во-первых, это процесс восприятия, который может быть эффективно пройденным в том случае, если воспринимающая система обладает разным количеством возможных состояний, в которых она может декодировать и интерпретировать вот, внешние отличия, которые в эту систему снаружи попадают. То есть э, во фразе Грегори Бейтсона «A difference that makes a difference» как раз указано, что это процесс, когда одно различие создает другое различие. Во-вторых, я это уже повторил неоднократно, но еще раз повторю, да, что информация — это про различия. То есть если мы э, говорим о том, что Например, мы рассказываем в тексте о компании на сайте о нашем юридическом агентстве полного цикла, которое 20 лет на рынке, оказывает услуги всем, имеет кучу грамот и так далее, и так далее, и так далее. И эта информация о юридическом агентстве никак нас не отличает от 20 других юридических агентств на рынке. То есть, если клиент откроет 20 одинаковых сайтов, все они называются кто-нибудь, кто-нибудь и партнеры, откроет страницу о компании, и на странице о компании он прочитает тоже примерно одно и то же, только там разница будет 18 лет, 15 лет, 20 лет. А, Оказываем полный спектр услуг, широкий спектр услуг, максимальный спектр услуг. И потребитель не сможет сделать никакого вывода, он не сможет на самом деле, вот в этих текстах нет никакой информации. То есть все то, о чем мы говорим с потребителем, это всегда про различия. И, наконец, третий важный аспект, что когда мы говорим про информацию, мы говорим про интерпретацию и вообще про способность получателя информации интерпретировать то, что мы пытаемся этому человеку сообщить. То есть мы должны заранее продумывать. Ответственность за успешность коммуникации, за донесение информации лежит на нас. Сможет человек это понять или не сможет? Готов он воспринять эту информацию? закодировав ее в каких-то своих внутренних состояниях или нет. Это должны решать мы.